В 1982 году производители музыкального оборудования договорились о создании единого протокола передачи данных между музыкальными инструментами. Иными словами, удалось добиться, чтобы цифровые инструменты разных фирм понимали друг друга. В отличие от аудиоформата, который состоит из готовых звуковых волн, формат MIDI содержит только наборы команд. Например, нота до должна быть воспроизведена в такое-то время, с такой-то атакой и, например, звуком электрофортепиано. Поэтому MIDI-файл нельзя воспроизвести в обычном музыкальном центре или плеере. Его может воспроизвести устройство со специальной программой и банком звуков, синтезатор, цифровой пианино или компьютер. Чтобы не возникало путаницы, был создан единый список тембров General MIDI. Это набор из 128 наиболее популярных тембров. Каждый из них имеет свой собственный номер. Если ваш инструмент имеет поддержку General MIDI, это значит, он корректно и нужным инструментом воспроизведет сторонний MIDI-файл партия барабанов будет озвучена именно тембром ударных инструментов, а не фортепиано. Иначе бы получилась полная музыкальная каша.